Наш эфир продолжает программа Алексея Орлова «Моя Америка». Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Мы с вами вступили в третье десятилетие 21 века. Окей? И каждый, кто задумывается об истории, каждый знает, что в третьем десятилетии 20 века мы вступили в третье десятилетие 21 века. А третье десятилетие XX века, в это десятилетие Америка переживала невиданный в истории страны подъем. Это десятилетие было названо «ревущие 20-е годы», «Roaring Twenties». Иногда это десятилетие называют «куриджерским», поскольку большую часть десятилетия с августа 1923 по март 1929 -го года президентом был Калвин Кулыч. В связи с этим я напомню первые строки стихотворения Владимира Владимировича Маяковского. Стихотворение называется «Бруклинский мост». Маяковский был в Америке в 1926 году, в разгар ревущих 20-х, когда Америка была на подъеме. Президентом был Калвин Кулич. И вот первые строки стихотворения Маяковского. «Издай, Кулич, радостный клич». На хорошее, и мне не жалко слов, От похвал красней, как флага нашего материка, Хоть вы и разъюнайтед стейтс оф Америка. Да, от похвал краснела Америка, Но не стыдилась, это были ревущие двадцатые годы. Скапфиджералд, мой любимый писатель двадцатого столетия, Американский. Он назвал это десятилетие «золотой эрой джаза». Не будь охватившего страну процветания, наверное, не было бы и этой эры. Но в нашей стране сегодня, в третьем десятилетии XXI века, есть, разумеется, пессимисты. И они немедленно напоминают нам, что в ревущих двадцатых, в конце... Точку на ревущих 20-х поставил крах Нью-Йоркской биржи в октябре 1929 года. Об этом нам напоминают либералы, прогрессисты, социалисты, антитрамписты. Им противно это десятилетие, ревущие 20-е. И понятно почему. Поскольку рассвет Америки, во время рассвета Америки в Белом доме были республиканцы, и республиканцы контролировали оды палаты Конгресса. Окей, дамы и господа, опустимся на сто лет назад и обратимся к истории. История очень интересная. В ноябре 1918 года, мы знаем, закончилась мировая война. Тогда ее никто не называл первой, потому что до второй еще было достаточно много времени, два десятилетия. Ее называли The Last Great War. Последняя Великая война, к сожалению, оказалась не последней. Так вот, после ее окончания, ноябрь 18 -го года, 1918 года, сотни тысяч американских солдат вернулись из Европы домой. Страна была охвачена экономическим кризисом. Но вскоре началось выздоровление, а за ним последовало процветание. Я приведу несколько цифр, можно провести гораздо больше, но я приведу несколько. Это интересные цифры. В 1919 год в Америке было 6,7 миллионов легковых автомобилей. В 1929 году, через 10 лет, 32 миллиона. В 1919 году лишь в немногих американских домах было радио. В 1929 году радио было практически... В каждом доме. В 1919-м в редкой семье был холодильник. В 1929-м холодильник стал обычным предметом в рядовой семье. Еще один интересный факт. В 1919 году свежие овощи и фрукты, свежие овощи и фрукты, это Америка, были сезонными продуктами, ну, как у нас в Питере во время советской власти. К 1929 году Свежие овощи и фрукты стали круглый год появляться на обеденном столе. И послевоенная жизнь становилась с каждым годом, может быть, даже с каждым месяцем или с каждой неделей, все комфортнее и интереснее. И это, разумеется, отразилось на индустрии развлечений. Джаз вступил, напомню, с каток в золотую эру. В январе 1917 года Нью-Йорк впервые услышал джаз. Да-да-да, дамы и господа, джаз впервые услышал Нью-Йорк в январе 1917 года, но в Новом Орлеане несколько ранее, в Нью-Йорке 1917 год. А весной 1919, когда в Нью-Йорке на каждом шагу можно было увидеть вернувшихся из Европы парней в военной форме, Джаз звучал во множестве нью-йоркских ресторанов, ночных клубок и отелей. В 1931 году стала бестселлером книга «Только вчера» «Only Yesterday». Она написана Фредериком Льюисом Алленом. И тот из вас, дамы и господа, кто интересуется ревущими двадцатыми, прочтите эту книгу «Only Yesterday». Окей, вы ее найдете, естественно, на Амазоне. Книга вышла в свет, когда Америка погружалась в Великую депрессию. В 1931 году она вышла. Речь шла о 20-х годах. Only yesterday. И автор Аллен писал о том, что произошло в 20-е годы, то есть только вчера. Предисловие Аллен назвал так. «Май 1919 года». Это предисловие. «Знакомить читателей с символическим мистером Смитом». Мистер Смит только-только вернулся из Европы, он воевал. Его и миссис Смит приглашают Вадим из отелей на те-данс. Те-данс – так называли танцы не в вечернее время, а в послеобеденное с четырех дня до семи. Смиты танцевали в последний раз до того, как мистер Смит отправился воевать в Европу. Тогда они танцевали под привычный духовой оркестр. В мае 1919 они впервые танцевали под джаз-бенд. И они быстро освоили фокстрот с этим танцем. Америку еще до войны познакомил актер Гарри Фокс. Вот теперь мы знаем в честь кого он, он танцевал Гарри Фокса. Но до войны фокстрот танцевали единицы. Теперь, после войны, фокстрот танцевали все. И это было не только в Нью-Йорке. Аллен пишет, то же самое было в Кливленде, то же самое было в Бостоне, в Сиэтне, в Балтиморе, в Чикаго, по всей стране. Разумеется, царились джаз-бенды и фокстрот в Нью-Йоркском Каттон-Клаб. Знаменитый Нью-Йоркский Каттон-Клаб, я думаю, многие из вас знают о нем, во всяком случае видели кинофильм, который так и называется. Каттон-Клаб, клуб хлопка. Но этот клуб не имел абсолютно и не имеет никакого отношения к хлопку. Хлопок выращивали, мы с вами знаем, в Южных Штатах, но не в Нью-Йорке. Но декорирование внутренних помещений клуба было посвящено жизни негров юга в эпоху рабовладения. Основал клуб в 1920 году Джек Джонсон. Известнейший в то время человек, это первый в истории афроамериканец, чемпион мира по боксу среди тяжеловесов. Итак, он основал клуб в 1920 году, когда стартовали ревущие 20-е. И клуб, основанный черным, находился в Гарлеме на 142-й стрит и Леннокс-авеню. Ну, мне, человеку, который сидел за рулем такси, это место достаточно хорошо знакомо. С первых дней существования клуб, клубом владел чернокожий, клуб «Хлопка» был только для белых, only for the white. Но это касалось исключительно гостей. Музыканты и танцовщицы чаще всего были черными. И это было время сухого закона, дамы и господа. Однако владельцы клуба, превратили свое владение в пикейное заведение. Они, естественно, платили что-то полиции. В Клаб началась карьера дюка Эллингтона. Она началась в ревущие 20-е годы. И в ревущие 20-е годы во всех областях жизни выросла роль женщины. Этому, конечно, способствовала вступившая в силу в 1920 году 19-я поправка Конституции, эта поправка гарантировала женщинам избирательные права. Но вот что интересно, дамы и господа, еще до того, как была принята 19-я поправка Конституции, в ряде штатов женщины могли не только голосовать, но и быть избранными. В 1894 году три женщины были избраны в штате Колорадо депутатами легислатуры. В апреле 917-го, то есть за три года до вступления в силу 19-й поправки, в палате представителей появилась первая в истории женщина-депутат. Это была Джанет Ранкин из штата Монтана. Через месяц после избрания она голосовала против резолюции о вступлении Соединенных Штатов в мировую войну. Спустя два с лишним десятилетия, вот это интересно, Спустя два слистья десятилетия, в декабре 1941 года, на следующий день после нападения японцев на перл харбор госпожа Ранкин была единственным, единственным депутатом Палаты представителей, голосовавшим против объявления войны Японии. Интересно, да? Экскурс в историю мне понадобился, чтобы показать, что и до 19 поправки Конституции женщины некоторых штатов имели право избирать и быть избранными. Но эта поправка позволила всем американским женщинам участвовать в политической жизни страны и заметно увеличила их роль в повседневной жизни. Если раньше женщины учились почти исключительно в женских колледжах и университетах, таковых в Америке были десятки. С начала 20-х годов женщины начали поступать в колледжи, где ранее учились только мужчины. И джаз, естественно, не остался в стороне женского влияния, прежде всего от влияния вокалисток. Тон задавала легендарная Бесси Смит, королева блюза. Так ее назвала зву компания звукозаписи «Коламбия». Эта компания была главным продюсером ее пластинок. Позднее компания рекламировала Бесси Смит как императрицу джаза. Первая пластинка Смит стала ее самой популярной. Пластинка поступила в продажу в июне 1923 года. К концу года 1923 было продано 800 тысяч. В 1924 году Бесси Смит знала вся Америка. Она стала самой желанной исполнительницей блюзов, самыми знаменитыми джаз-бендами. Ей аккомпанировали Луис Армстронг, Флетчер Хендерсон, Чарли Грин. Бетси Смит записала в студии 160 пластинок. Это рекорд, рекорд, непобитый до сих пор ни одним музыкантом, ни в одной из студий. Ревущие 20 не установили настоящего равенства между белыми и черными. Но в это десятилетие впервые в американской истории белые и черные стали появляться вместе на театральной сцене и сниматься вместе в кино. Ну а что касается джаз-бендов, то совместные выступления белых и черных музыкантов уже никого не удивляли. И в ночных клубах белые и черные не только часто сидели за одним столом, но они и танцевали вместе. Толерантности белых к черным способствовал во многом президент-республиканец Уоррен Хардинг. Он вошел в Белый дом в марте 1921 года после победы на выборах в ноябре 1920-го. -1920. Предшественник Хардинга, президент-демократ Вудро Вильсон, был оголтелым расистом. Республиканец Хардинг стал первым со времени гражданской войны президентом, то есть первым за более чем полвека, который поехал на юг. В 1921 году, известно число, 26 октября 2021 года, Хардинг выступал в Бирмингеме, это штат Алабама, перед совместной белой и черной аудиторией. Он выступал в защиту равенства между расами. Что же касается равенства между женщинами и мужчинами, то в ревущие двадцатые женщины начали впервые носить брюки. Дамы и господа, сто лет назад в ревущие двадцатые женщины начали впервые носить брюки. Ну, что касается мужиков, то они начали впервые в истории завивать волосы. Старшее поколение это не понимало. Не понимала, но, естественно, отвергала. Это нашло отражение в популярные песни «Мускулистые женщины, феминистские мужчины». Песня была шлягером в 1926 году, дамы и господа. «Я бы напел, но мой голос такой ужасный. Мне медведь на ухо наступил. И если я начну пить, то вы выключите радио». Окей, я просто говорю, что была прекрасная песня. Мускулистые женщины, феминистские мужчины. В 1922 году Скотт Фиджеральд опубликовал сборник рассказов «Tales of Jazz Aid» – рассказы эры джаза. Все рассказы были напечатаны ранее в популярных журналах. Рассказы не только о джазе, но, по мнению Джеральда. все рассказанное им, все истории, причем некоторые истории просто-таки фантастические, история, загадочная история Бенджамина Беттона, все эти истории характеризуют в той или иной степени век джаза. И дамы и господа, вот что интересно, особенно тем из нас, кто любит литературу. В ревущие 20-е вошла в литературу, и не только в Америке, плеяда блестящих писателей. Скотт Фицджеральд дебютировал в 1920 году романом «По ту сторону рая». В 1925-м вышел в свет шедевр американской литературы роман великий гэтсби Гэтсбин». 1926-й год. Романом «И восходит солнце» вошел в литературу Эрнст Хемингуэй. В 1929-м был опубликован военный роман Хемингуэя Прощая оружие». В том же, в 1929-м, в Германии вышел роман Эриха Мария Ремарка о войне на Западном фронте без перемен. В том же, 29 м увидел свет еще один роман о войне «Смерть героя» английского писателя Ричарда Орлингтона. Все эти замечательные произведения «Смерть героя на Западном фронте без перемен», «Прощай оружие» Великие Гэтсби они были переведены в Советском Союзе на русский язык еще в ту пору, когда я был жителем Советского Союза. Американская писательница Гертруда Стайн, замечательная женщина, интереснейшая женщина, лесбиянка. О, какая баба, дамы и господа. Кстати, интересная деталь. В свое время Гертруда Стайн была среди тех Европейских интеллектуалов, которые предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию мира Адольфа Ивановича Гитлера. Ну, это произошло, разумеется, до начала Второй мировой войны. Так вот, она жила в Париже, и она назвала потерянным поколением всех тех, кто прошел мировую войну, и на кого эта война оказала влияние. Хемингуэй процитировал Гертруду Стайн в книге «Очерков о Париже». Книжка названа «Праздник, который всегда с тобой». Он ее цитирует. Вот что сказала Гертруда Стайн молодому Хемингуэю. «Вся молодежь, побывавшая на войне, вы все потерянное поколение». Ревущие двадцатые – это рассвет экономики. Это десятилетия изобретателей и новаторов, которые облегчили жизнь миллионов американцев. Это начало рассвета, подлинного рассвета равноправия мужчин и женщин. Это золотая эра джаза, и это дебют писателей потерянного поколения. Но это, дамы и господа, десятилетие сухого закона. А этот закон вызвал рост организованной преступности. И эта сторона третьего десятилетия 20 века отражена в снятом Голливудом в 1939 году в фильме «Ревущий 20-е» – Твентис». Это, по мнению кинокритиков, лучший в истории гангстерский фильм. В нем заняты такие актеры золотой эры Голливуда, как Джеймс Кэгни и Хэмфри Богордт. Хемфри Богард, Боги, Боги. Это мой любимый актер, дамы и господа. Хемфри Богард. В советском прокате фильм демонстрировался в начале 50-х годов на моей памяти. Он демонстрировался под названием «Судьба солдата в Америке». Он значился трофейным, то есть будто бы добытым в качестве трофея у поверженной нацистской Германии. Я был молодым пацаном. Фильм... У нас в Питере демонстрировался в таких полузакрытых клубах в вечернее время для того, чтобы молодые мальчики и девочки на этот фильм не проникали, но мы не ходили, возможность проникнуть. И я с удовольствием вспоминаю судьбу солдата в Америке. В Америке я видел фильм «Ревущие двадцатые» годы бесчетное число раз. Конец «Ревущим» двадцатым, дамы и господа послужил обвал акций на Нью-Йоркской бирже 24 октября 1929 года. Это был «Черный четверг». За ним последовала «Черная пятница» 25 октября, «Черный понедельник» 28 и «Черный вторник» 29 октября 1929 года. Вот с этих четырех дней ведется отсчет Великой депрессии. Вопрос, дамы и господа. Что ждет Америку в октябре 2029 года? Я не хочу забегать далеко вперед. Я надеюсь, что до этого времени я буду с вами встречаться не раз. И несколько слов о Каллине Ку Кулиджи. Он вошел в историю как сайлент Кулидж, молчаливый Кулидж, потому что он не любил выступать. Интересная деталь, дамы и господа. Проанализировав все публичные выступления Куледжа, историки-литературоведы -литер обнаружили, что он сказал слово «я-я» меньше раз, чем Барак Хусейн Обама в любом из своих публичных выступлений. И дамы и господа, вот еще одна интересная деталь. Когда в январе 1981 года Рональд Рейган переступил порог Белого дома, то он повесил в овальном кабинете в первые же дни своего президентства повесил в овальном кабинете портрет Калвина Кулледжа. И понятно почему. 20-е годы – это годы становления Рейгана из школьника, и постепенно он кончил школу в 1927 году в студентов. На его глазах Страна из депрессии после Первой мировой войны становилась процветающей. К этому привела налоговая политика Хардинга, а потом и Кулиджа. Они снизили резко налоги вызвав вызов тем самым рост экономики. Их примеру последовал Джон Кеннеди. Джон Кеннеди снизил налоги и поднялась экономика. К примеру Калвина Кулледжа последовал Рональд Рейган в первый же год его президентства. Был принят закон о снижении налогов, и страна из экономического кризиса, Рейган принял страну в ужасном экономическом состоянии. Она вступила в пору расцветания. И примеру Калвина Кулледжа, Джона Кеннеди, Рональда Рейгана последовал мистер Трамп. Может быть, именно поэтому его хотят изгнать из Белого дома демократы-антитрамписты. Вот на этом я оставлю, дамы и господа, точку в сегодняшнем монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте наше радио, я вернусь к вам через несколько минут. Возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Алексей. А вот вы перечислили президентов, которые э, сумели избежать депрессии путем снижения налогов. Мне кажется, вы пропустили э, Джорджа Буша-младшего, потому что когда он пришел в 2000, ну, в 2001 году, в январе, э, э, стал президентом, то он тоже снизил налоги, и таким образом он избежал э, депрессии, связанные с э, веб-пузырем э, вот этим. А, вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Спасибо. Ну, вы знаете, вы исторически неправы, когда Джордж Буш, сын, пришел в Белый дом, как раз конец 90-х годов, это экономическое благополучие Соединенных Штатов, которое связано и с президентом Клинтоном, и с тем, что Обе палаты Конгресса находились под контролем республиканцев. Так что Джорджу Бушу не пришлось избегать какой-либо депрессии, потому что никакой депрессии не было. Спасибо большое за вопрос. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Вот те самые 30 или двадцатые годы, говорят, прошла буря, песочная, которая покрыла многие города Соединенных Штатов. А говорят, что у нас в Нью-Йорке до 20 сантиметров песка выпало. Э, как это могло отразиться на допустим, экономике Соединенных Штатов на тот момент? И еще второй вопрос. Говорят о том, что якобы в последний день своего управления наш президент Обама э, направил в Россию несколько тонн урана, которые в конечном итоге оказались в Иране. Может, это мне интересно. Спасибо. Ну, я начну со второго вопроса. Урановая сделка была заключена, так называемая урановая сделка, не в последние годы существования президентства Обамы, а гораздо раньше. Так что, это, понимаете, это сложный вопрос. Напрямую в Россию уран не отправлялся, но благодаря, скажем так, для России, благодаря этой урановой сделке, Россия кое-что получила в основном через Канаду. Но это произошло Гораздо раньше, чем Обама покинул Белый дом. Это первое. Что же касается песчаных бурь, то, во-первых, к Нью-Йорку они не имеют ровным счетом никакого отношения. Это произошло, началось на Среднем Западе, даже ближе к Западу. И бури, это Клахома, Аризона, вот эти штаты, пострадало громадное количество семей. Десятки тысяч, может быть, сотни тысяч были вынуждены сняться со своих мест. Есть прекрасный роман Стейнбека об этом, и есть несколько кинофильмов об этом. В одном из них снимается, снимался Генри Форда. Это стихийное бедствие, которое постигло Соединенные Штаты. Связывать Отразилось ли это стихийное бедствие песчаные бури на экономику, безусловно, в тех штатах, которые были охвачены этими бурями, отразилось, но в то время страна переживала Великую депрессию. И Великая депрессия была углублена, усилена не песчаными бурями, а политикой президента Франклина Дилана Рузвельта. Опять-таки, это тема отдельного рассказа. Повторю еще раз, Нью-Йорк никакого отношения к песчаным бурям не имел. Это в основном Средний Запад, и это юго-западные штаты нашей страны. Большое спасибо за вопрос. И следующий вопрос, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. А, будьте добры, прокомментируйте, как вы, ваше мнение, что будет, что и как будет происходить в Сенате. Имеется в виду, конечно, вот это <с рассуждение <с про импичменту. Спасибо. Я понял. Прекрасный вопрос. Значит, суд в Сенате начнется во вторник. Значит, тот из вас, те из вас, дамы и господа, кто жили в Соединенных Штатах в конце 90-х годов, помнит суд в Сенате с Клинтоном? Он продолжался 35 дней. То есть это сколько? 5 недель. Значит, сколько будет продолжаться суд с над Трампом мы можем только гадать. Значит, если, если будет принято решение, а вызовет в суд свидетелей, свидетелей, то суд может продлиться гораздо больше пяти недель. Теперь, существует две точки зрения. Одна точка зрения – это точка зрения главу, главы фракции республиканцев в Сенате Макконнелла и главы юридического комитета Линдси Грэма о том, что свидетели не нужны, ну хотя бы по той причине, что исход голосования в Сенате ясен каждому, понятен каждому, потому что для того, чтобы отправить Трампа в отставку, нужно 67 голосов, а у демократов только 47. То есть Трамп останется на своем посту, поэтому Вызывать свидетелей, растягивать, смысла нет. Это одна точка зрения. Я придерживаюсь, дамы и господа, я экстремист. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я ничего плохого не вижу в том, что демократы будут вызывать каких-то свидетелей. Ну, например, бывшего главного советника Трампа по национальной, по внешней политике Болтона. Ну, будут вызывать свидетелей и республиканцы. Я ничего не имею против того, чтобы в качестве свидетеля, например, была вызвана украинская депчина, с которой началось вмешательство Украины в избирательную кампанию 2016 года. Я не имею ничего против, если республиканцы призовут к ответу так называемого ну, как называем, стукача, с которого начала, у, начался украина гей. Я не имею ничего против, даже если будет призван Рудольф Джулиани, потому что у Руди Джулиани есть на руках документы, документы, которые подтверждают, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года. Как будут развиваться события, будут ли свидетели или нет, я не знаю. Теперь, да, даже суд семи, пятинедельный, даже пятинедельный, он захватит, во-первых, Кокус и Ваеви, Кокус и ваеви через три недели, ровно через три недели, со вчерашнего дня через три недели. Ну и пятинедельный суд без свидетелей затронет почти наверняка, затронет праймерис в Нью-Гэмшель. Теперь, дамы и господа, есть правила согласно Конституции, Сенаторы должны находиться на своих местах во время суда над президентом по импичменту. То есть, те самые сенаторы, которые ведут сегодня борьбу за право стать кандидатом Демократической партии, в частности, госпожа Покахонтес, Крейзи Берни, потом у нас есть девица такая, не скажу симпатичная, но это на чей вкус, на чей свет, так сказать. Она, мне она не кажется симпатичной. Это из Миннесоты, по-моему, или из Висконсина. Дама, дама. Значит, а это сенаторы. Им придется сидеть 6 дней в неделю. С понедельника по субботу, кроме воскресенья, придется находиться в Вашингтоне. В то же самое время. Их соперники в борьбе за право стать кандидатом демократической партии. Как-то Слиппи Джо, Джо Байден, мистер, как всего этого, мистер пит Мунгенчич, Мунгенчич, если он станет кандидатом демократической партии, я научусь выговаривать его имя, мистер пит так? Блумберг, Блумберг будет разъезжать, он не будет участвовать не в праймерис в нью ни не в кокусах в Айове, не в кокусах в Неваде, не в праймерис в Южной Каролине, но он будет разъезжать по всем штатам супер-вторника, супер 3 марта, который будет 3 марта, и вести агитацию. Таким образом, суд в Сенате, чем дольше он продлится, тем больше будет удар по сенаторам, которые хотят стать кандидатами в президенты Соединенных Штатов. Мы будем следить, дамы и господа, за развитием событий. Нас ожидает интересное время. Но мы с вами знаем уже ответ. Мы уже посмотрели в конце задачника. На первой странице задачника стоит вопрос, будет ли изгнан Трамп из Белого дома. Мы перевернули на последнюю страницу, там ответ. Нет, изгнан не будет. Именно поэтому предстоящие события вдвойне интересны. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Федя. У меня такой вопрос. Я прочитал даджетки статью, называется «Дела Болотной» про Микеева. Он там ужасные картины написал по поводу того, что произошло за последнее время. Значит, что все прокурорские дела Джона Хубера, пошли пшиком буквально, вот, и том, что назначили наблюдателем за послушкой такого антитрамписта, как Давида Криса, но это все просто ужасно. Я в ужасе. Что скажет господин Орлов? Буду слушать. Вы знаете, тот человек, который назначен вот в этот тайный, тайный суд, который новый человек. По-моему, вчера или сегодня редакционная статья в Wall Street Journal на этот счет. Мне, мне, понимаете, мне это непонятно по той простой причине, что все-таки сегодня а, Министерство юстиции возглавляет Уильям Бар, И мне с трудом верится, что а, он мог одобрить а, такое назначение. А, Комментарий такой. Человек, которого назначили в этот тайный суд, с моей точки зрения, и не только с моей точки зрения, он не должен там быть по той простой причине, что он антитрампист абсолютный. Он сделал все возможное, чтобы спасти Хиллари Клинтон, и он участвовал в антитрамповской кампании. Меня, так сказать, это все смущает. Вот мое, мой ответ на ваш вопрос. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, ну, я вот подняла вопрос насчет Джорджа Буша-младшего, да, не было депрессии, конечно, но прогнозировалась депрессия, и благодаря тому, что он снизил налоги, она и не произошла. И никто об этом не помнит сейчас, потому что естественно, средства массовой информации об этом не писали. Больше того, в то время также очерняли и выливали ушаты грязи на Буша, так же, как и на Трампа. Естественно, он он реагировал совершенно по-другому, считал, что так лучше, а они как бы прекратят. Джордж, а, наш президент, он он во-первых другой, он еще более решительный, да, а во-вторых у него был вот этот печальный пример Джорджа Буша а, перед глазами, поэтому не, нельзя было, так сказать, это не а, не отвечать. А, то есть. Посмотрите, пожалуйста, и он, благодаря вот этим действиям, он так же, как и республиканцы обычно, предотвратил депрессию. Спасибо, Спасибо большое. Я думаю, ваш я думаю, Алексей... прогноз. Был прогноз депрессии, Буш его предотвратил. Забудьте о всяческих прогнозах. Прогнозы делаются в нашей стране в основном, те прогнозы, о которых мы все знаем, делаются людьми, которые ненавидят республиканцев. Понимаете? Никакой депрессии, когда Буш вступил, стал президентом в январе 2001 года, никакая депрессия не предвиделась. Понимаете? Вы знаете, я понимаю, что вы, я вас слышу, ваши вопросы каждую неделю, что вы ярая республиканка, я вас приветствую. Я, кстати, независимый, я не республиканец, не демократ. Но я не готов с пеной у рта защищать любую, любую деятельность любого республиканца. Повторяю еще раз, когда Буш вступил, вошел в Белый дом 20 января 2001 года, никакая депрессия не предвиделась не предвиделось спасибо большое за участие в передаче я думаю что речь идет о том что после 9-11 когда террористы исламские врезались в башни близнецы наша экономика испытала некие потрясения и понятно почему именно после этого действительно были снижены налоги я думаю что так восемьсот сорок семь 400 пять два телефон нашей студии если у вас по-прежнему есть вопросы пожалуйста звоните и задавайте ну а пока я не знаю вы, вам не довелось наверное, сегодня послушать э, выступление там в, в конгрессе в нижней палате во первых сергей я, я у меня сказать, с нервной системой э, все в порядке и для того чтобы нервную систему не э, нарушать я не слушаю, что говорят демократы, и сегодня говорили. Более того, когда начнется суд в Сенате, первое слово принадлежит так называемым менеджерам. Это, ну, будем называть, эти прокурором. Их сегодня Нэнси Пелоси э, отобрала, назвала нам семь штук, которые будут говорить. Я их слушать не буду, Сергей, потому что слушать их – это перемалывать то, что клевещут на Трампа уже в течение... Ну, скажем так, по крайней мере, трех с половиной-четырех лет. Мне неинтересно их мнения, потому что я заранее знаю, о чем они будут говорить. Понимаете? Поэтому я сегодня не смотрел выступление этих людей, демократов в Палате представителей, и когда они начнут выступать в суде в Сенате... Я тоже их слушать не буду, это пустая трата времени, с моей точки зрения. Ну да, ничего нового мы не услышим, такие голые обвинения, ну, понятно, я, я вас прекрасно понимаю. А вот скажите, еще существует такая теория, что, что послужило поводом а, Нэнси Пелоси задержать передачу статей а, импичментов а, в Сенат. Они стараются действительно остановить Барни Сендерса, поскольку все-таки он лидирует в гонке. Я вас перебью. Да. перебью. Да. Ну, Во-первых, у меня через неделю будет передача о, о, о импичменте. Почему, так сказать, одна из причин, почему Нэнси задерживал. То, что вы рассказываете, это, вот это замечательно. У меня есть передача на Нью-Йоркском радио по воскресеньям. И недели три назад, я думаю, от предстоящего воскресенья, может быть, три недели назад, позвонил господин и предсказал то, о чем вы говорите, и то, о чем сегодня говорит Вашингтон. Он мне сказал, Алексей, а не кажется ли вам, что Нэнси Пелоси специально задерживает передачу этих двух обвинений по импичменту в Сенат, для того, чтобы притормозить Берни Сандерса. Мне три недели назад, когда этот человек высказал эту мысль, я, его, я ему аплодировал, я сказал, что я вообще не сторонник теории заговора, но ваше предположение просто превосходно. И вот сегодня мы знаем, этого, об этом говорят открыто, говорят республиканцы, совершенно открыто мы слышим, о том, что она хочет именно подставить ножку, Берни Сандерсу и открыть дорогу на пост кандидата президента демократической партии Слиппи э, Джо Байдену. Это очень интересная теория, очень интересная. Потому что Джо Байден все-таки представляет истеблишмент, а Берни Сандерс, э, э, несмотря на его популярность среди э, безмозглой молодежи, он все-таки непроходной большинство американцев не хотят жить в светлом социалистическом рае, а большинство американцев все-таки хотят жить в Америке, поэтому они понимают, что во-первых, он э, против истеблишмента, как бы, с другой стороны, он непроходной, поэтому они пытаются задержать его и дать дорогу Байдену, но здесь другая возникает проблема, если действительно, как вы сказали, слушания будут э, не закончиться моментально, то есть кейс не будет десмист сходу, а Недлер сегодня сказал, что если э, Сенат десмист э, кейс, это не что иное, как коврап. Ну вот. А если кейс не будет десмист, а будут вызывать свидетелей, то в качестве свидетеля могут пригласить и самого Джо Байдена, и его сына. Безусловно. Безусловно. И, и тогда всплывет столько дерьма, а там, как ходят слухи, я не знаю, информация в интернете, не знаю, насколько можно и верить, там и сын Пелоси принимал участие, в, так сказать, в компаниях, и родственник э, Мита Ромни, который тоже не против того, чтобы вызвать свидетелей, и заслушать, в надежде, что, может быть, какое-то дерьмо прилипнет к Трампу, и, так сказать, что-то произойдет. Там, там сплывет очень много грязи, и поэтому... С одной стороны, придержать Байдена, с другой Сандерса, с другой стороны, Байден утонет просто во время этих слушаний, если они начнут вызывать свидетелей. Сережа, даже если они не вызовут Байдена, но вызовут а, эту украинскую тетку, которая Чалупа. работала в Национальном комитете Демократической партии, с которой началось все вот, сказать, вмешательство Украины в кампанию, избирательную кампанию 2016 года, уже одна только, ее, один только ее вызов, уже откроет глаза миллионам американцев, которые просто одурачены передачами CNN, передачами Рошель Медоу, которые, так сказать, просто отметают на корню вмешательство Украины. Поэтому, Будь я на месте демократов, я сделал бы все возможное, чтобы, я уже не говорю, чтобы Джо Байдена не вызывали, но чтобы не вызывали эту даму. Потому что это... А... Сергей, а если вызовут республиканцы Руди Джулиани? Да, он много интересного у руках, расскажет. У, у него же на руках документы, свидетельствующие вмешательству Украины выборы показания бывшего прокурора, генерального прокурора Украины, который давал показания под присягой, где он однозначно сказал, что его уволили с работы, я имею в виду Шокина, что его уволили по требованию Байдена, потому что он начал расследование компании Бурисма, в которой работал сын Байдена. То есть, а вот украинку, про которую вы говорите, зовут ее Мария Чалупа, Действительно, принимала активное участие, так сказать, она обращалась и в украинское посольство и просила, чтобы там накопали грязь на Менафорта и так далее. Ну и Виселблоуэр, если вот так называемый стукач, свистун, который до того, как подать жалобу, общался с помощниками Шифа, то есть они координировали свои действия. Потом генеральный инспектор разведсообщества, который вдруг за два дня... До этого, до, этого так сказать, до этой жалобы изменила анкету, которая предусматривала только свидетельство от человека из первых рук, что называется, а не «Херсейл», кто-то сказал или кто-то слышал. История очень мутная, темная, и не знаю, те, кто не следит за этим, а периодически смотрит CNN, MSNBC… Они уверены, что все так и есть А те, кто внимательно следит, мы-то знаем Мы-то ничего нового не узнаем Ведь все это, все об, обо всем об этом Уже и говорили, и рассказывали Но если это будет транслироваться По телевидению, всеми каналами Конечно, для американцев много Интересного нового будет открыто Для тех, кто каждый день не следит Мы-то с вами э, такие Джанки, политикл-джанки э, Смотрим, следим, читаем А большинство народа-то за этим не следит не читает, не Вот поэтому-то, Сергей, я за то, чтобы вызывали свидетелей. Я, я за то. <сёк> Ясно. Алексей, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Всего хорошего, дамы и господа. Через неделю речь пойдет об импичменте. Всего хорошего. Будьте здоровы.